Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире «Народная волна Чикаго». И сегодня мы встречаемся с Яном Йофа в программе «Странички истории». Ян, добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Живя в современном мире, уже давно перестаешься удивляться лжи, лицемерию, политическим манипуляциям, пустым словам, речам. Но сегодняшнее голосование в Российской Думе не столько удивляет, не столько является неожиданностью, сколько подтверждает непреклонную истину. В тоталитарной стране с абсолютной властью лидера нет предела соблюдения хотя бы внешней стороны законности. Вы знаете что президент Путин принял решение внести поправки в Конституцию, которые народ должен одобрить на всенародном голосовании 22 апреля. Путин даже сам предложил убрать слово подряд в предложении, что российский президент избирается не, двух, не более двух сроков подряд. Сразу же пошли догадки, а какую должность он займет по окончании своих полномочий в 2024 году. Возглавит ли он Государственный Совет с неограниченными полномочиями, станет, как у Казахстане, отцом народа и так далее. Но сегодня все решилось очень простым, испытанным способом. Депутат от «Единой России», первая женщина космонавт Валентина Терешкова, внесла предложение. «Хватит играть, никому не нужны домыслы и спекуляции». «Предлагаю». Внести такую поправку в Конституцию, отменить ограничение на срок избрания президента или разрешить значит, действующему президенту избираться по истечении его полномочий на должность президента, как и любой гражданин страны, если он того захочет, по новой Конституции, снесенной в нее поправками». Это предложение депутаты встретили бурными аплодисментами и проголосовали единогласно, тем самым открыв Путину дорогу на пост президента еще на 12 лет после 2024 года до 2036 года. Чтобы все звучало демократично, было сказано, если поправки, которые идут э, пакетом, одобрит народ России 22 апреля. Если одобрит Конституционный суд России, я вам скажу заранее, одобрит народ, и одобрит Конституционный суд, где-то видно, чтобы в авторитарной стране народ не одобрял, если ему так и положено, одобрять. Сразу же после этого голосования, после бурных аплодисментов выступил Жириновский и добавил, наши враги стараются причинить нам как можно больше вреда. Пришло время дать им хороший урок, чтобы помнили долго. Вот так. Значит, все решилось очень просто. Конституция с поправками, и Путин может еще избираться еще на 12 лет. Ну, ладно, хватит о российских делах, давайте вернемся к нашей основной теме. Я вообще надеюсь, что наши еврейские слушатели хорошо отпраздновали вчера Пурим. Как сказано, пусть будут со слова древних мудрецов, которые провозгласили с начала Адара месяца, на который падает Пурим, наше счастье увеличивается. Любая религия несет в себе две составляющих: этическую, моральную и основу веры. В иудаизме этика занимает значительное место. Спросите у любого верующего еврея значение слова митсва, и он ответит: доброе дело. На самом деле, мисс означает заповедь. Разница между добрым делом и заповедью, хотя и небольшая, но существенная. Доброе дело подразумевает добровольность, а заповедь – обязанность. В современном западном обществе большинство людей считает добровольность более высокой ценностью, чем обязанность. Ведь никто не принуждает делать добрые дела. Мы делаем их потому, что считаем, что так считаем, что, так, что поступать так правильно. Талмуд придерживается другого мнения. Более великим считается тот, кто обязан, и так поступает, чем тот, кто не обязан и поступает. Мудрецы Талмуда считали, что обязательное действие будет выполняться с большей последовательностью и упорством, чем добровольное который может меняться. Сегодня делаю так, завтра по-другому. Слово «дздага» означает «справедливость» или «праведность», но обычно переводится на русский язык как «благотворительность». Понятно, что оказать благотворительность, помочь кому-нибудь, дать деньги на дздаку доброе дело. Что тут можно еще добавить? Но здесь имеется более глубокий смысл. Слово цдака происходит от, иврит, от ивритского Цеда справедливость. Совершение справедливых поступков основное правило иудаизма. К правде, к правде стремитесь, говорит Тора. Спустя столетия спустя Талмут учил, цдака равна всем другим заповедям, взятым вместе. Отсутствие справедливости – не только нарушение божественной морали, но и нарушение закона. Сдака справедливость может, не, может и не спасти человека, но сделает его достойным спасением. Это как молитва, которая тоже может не спасти, но сделает человека достойным спасением. В традиционной еврейской жизни, в еврейской литературе, везде находится место цдака. Тора неоднократно прозглашает «правды», «правды ищи». Об этом говорили еврейские пророки. Повторение этого слова интерпретируется как указание на то, что справедливыми должны быть и средства, и цели. Справедливость рассматривается как обязательное для Бога, и для, как, как для Бога, так и для людей. Когда Авраам считал, что Бог поступает неподобающим образом, он бросил ему прямой вызов. Неужели и судья всей земли не будет судить справедливо? Для пророков правда и справедливость – главное дело Бога. Пусть справедливость хлынет, как вода, и правда, как неиссякающий поток, говорит пророк Амос». Русское слово милосердие по латыни каритос дословно от сердца, и оно подразумевает добровольный акт. На еврейце «милосердие дака от слова цедек справедливость. В еврейском праве тот, кто не оказывает благотворительности, не просто не милосерден, но и несправедлив. Можно долго говорить о этике иудаизма. Хотелось бы, а, Я хотел бы только еще об, одном, об одной этической заповеди поговорить. Это касается злословия. На иврите «лашангара» буквально означает «дурной язык». Библейское предписание, запрещающее сплетни, нарушается, пожалуй, чаще, чем любая из 613 заповедей Торы. Тора учит «не ходи сплетником в народе своем». Этот принцип запрещает говорить плохо о других людях. В Талмуде даже есть отдельная глава, которая, значит, где говорится, что порочить имя человека приравнивается к очень тяжелому греху. Этот грех непростительный. Еврейский закон различает три вида сплетен. Первое. Рехелут – относительно невинная форма сплетни, обычно относительно мелочи жизни других людей. Хотя зло таких сплетен невелико. Оно почти всегда ведет к более э, дурной сплетни. Современное общество так уже устроено, что многие люди просто не могут жить без этих сплетен. Они считают, они читают желтую прессу, глянцевые журналы. Значит, интересуются их сайты какие-то на интернете, э, в общем, э, смотрят телевизионные шоу, где обсуждается личная жизнь знаменитостей. Остается вообще загадкой, почему пикантные подробности э, жизни других людей намного интереснее и привлекательнее, чем сведения о их творчестве или их достижениях. Второй вид, э, значит, э, лжи – это ложенг-гора, порочащая сведения о других лицах. Ну, тут основанные на лжи. Ну, вот пример. Возьмите, это трехлетняя травля со стороны демократов в отношении президента Трампа. За три года было наворочено такое количество этой гора, что она превратилась в огромную гору. И мацы Шемра распространение злостной лжи. Тут все. И от государственной пропаганды, и преследующей своей цели до э, значит, всяких блогеров, заполнивших интернет-слухами. Ну, вот, например, вот, вот, когда сейчас идет эта эпидемия, это коронавирус, так буквально неделю назад и весь интернет был заполнен слухами, что в Москве десятки тысяч заболевших, что власти это скрывают. Ну и так далее, и так далее. В общем, лжи в этом мире хватает, вернее, более чем хватает. Вообще цель такой лжи – посеять панику, вызвать какую-то ненависть. Психология масс хорошо изучена, толпа легко подается лжи и верит в нее. Главное, чтобы лжи была, чтобы эта ложь была большая и повторялась много раз. В Иерусалимском Талмуде хорошо сказано – Сплетник стоит в Риме, а убивает в Сирии. Здравомыслие это, конечно, основное лекарство от такой лжи. Много примеров в истории еврейского народа, когда ложь приводило к убийству тысяч невинных людей. Вспомните наветы, еврейские погромы, протоколы Сионских мудрецов, гебельскую пропаганду, сталинское дело врачей-убийц и так далее. Пурим, как мы уже говорили с вами в прошлой передаче, праздник о чудесном избавлении еврейского народа от грозящего ему уничтожения. Вот этот, когда вступает в действие божественное проведение. Хаш Гаха – это когда рука Господа, рука Гашема в самый решающий момент человеческой истории решает судьбы людей. Но божественное провидение видно не только в судьбе еврейского народа, не только в событиях, происшедших в далекие времена, но и в наше время. Изучая всемирную историю Емас-Алам с ее постоянным движением и наличием божественного провидения, можно сказать, именно через него человек учится познавать Создателя. Давайте поговорим о недавних событиях начала Второй мировой войны, тем паче, что по историческим временам, меркам прошло не так уж много времени, всего 80 лет. Вот что записал Черчилль в своем дневнике 4 июля 1940 года. Внезапно вся сцена происходящего стала ясна. В какой-то момент грохот снарядов, раскаты чудовищного грома затихли. Произошло чудо и оно было предъявлено нам всем. А каком же чуде, — говорит Черчилль, — 10 мая 1940 года утра две крупнейшие армии оказались лицом к лицу. Нацистская Германия с одной стороны, а с другой — Франция, Великобритания. Через 10 месяцев со дня разгрома Польши в сентябре 1939 года события подходили к завершающему концу». Франция и Англия, выполняя обещание встать на защиту Польши, объявили Германию войну. Но не предприняли ни одного решительного наступления. Вся армия Великобритании в то время насчитывала э, несколько дивизий. Остальные находились далеко, были разброшены по всем колониям Англии. В Азии, в Индии. Вот. А французы решили отсидеться, как им казалось, за неприступной линии обороны Маджино. Это по имени французского министра обороны, построившую эту серию укреплений вдоль германо-французской границы. Вот эта линия обороны состояла из серии бетонных бункеров, противотанковых заграждений, дотов, тяжелой артиллерии и тянулась в длину более 140 километров. Ее обороняли полмиллиона солдат, готовые к любому немецкому наступлению. По масштабам Начало 20-го столетия эти укрепления представляли чудо военного инженерного искусства. Специальные лифты доставляли снаряды прямо к орудиям для беспрерывной стрельбы. Подземные электрифицированные железные дороги быстро доставляли солдат из одного бункера в другое, из одного места в другое. Линию обороны Молджино называли щит Франции. Кроме этой линии, французы имели численное и военное превосходство над нацистской Германией. У французов было в 1940 году 152 дивизии, у немцев 135. У французов было 4200 танков, у немцев 2500. Орудий у французов 14 тысяч, у немцев в два раза меньше. Самолетов у французов 5000, в Германии 3400. Французы были первыми кто использовал танки и самолеты в Первой мировой войне, и их последние модели танков превосходили немецкие. К ним присоединились 200 тысяч профессиональных, хорошо обученных солдат из Великобритании. Это было почти все, что Великобритания располагала на тот момент. Вот этот корпус носил название B.E.C. – British Expeditionary Forces. Британский экспедиционный корпус. В штабах союзников рассуждали так. Одно дело одержать немцам победу над слабой армией Польши с ее кавалерийскими дивизиями против танков, а другое дело современной армии Франции и Англии. Казалось, их уверенность в своей силе была обоснованной. Как всегда, сила армии определяется не столько мускулами, не столько количеством, а сколько мышлением. И в этом отношении французские генералы оказались на голову ниже немецких, как и советские в первый год 1941 э, году. Когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, Черчилль прокомментировал так. Слава Богу, что существует французская армия. Его уверенность была необоснованной. Франция уже давно перестала быть э, в военным, э, ну, превосход... военным гигантам Европы. Французы все еще утешали себя победой в Первой мировой войне, но их военные уставы, страницы за страницей, повторяли тактику Первой мировой войны. Не было предпринято ни одной попытки обосновать старые методы. Франция была пионером в использовании мототранспорта. Мото... Мото но к 40 году все еще полагалось на железнодорожный транспорт и лошадиную тягу. У французов было на полторы тысячи танков больше, чем у немцев, но они были организованы в танковые батальоны для поддержки пехоты. Что это, что это означало на практике? А это означало, что если пехота двигалась со скоростью 5 км в час, как во времена Александра Македонского, за ней с такой же скоростью тащились и танки. В отличие от французов, немцы разработали и применили радикально новую военную стратегию Блицкрига, кри молниеносной войны. Танкли, танки возглавляли атаку, организовав прорыв вражеского фронта, пехота сзади только подчищала оказавшие в окружении вражеские войска. У Советского Союза было два года времени, чтобы изучить французскую кампанию, сделать выводы, но ничего сделано не было. Результат, как вы знаете, в первый год войны был страшный. Почти что вся Красная Армия была уничтожена, и порядка 3,5 миллиона солдат в 1941 году попало в плен. Использование танков для прорыва обороны – Координация с авиацией пехоты обеспечила победу Германии. Знаменитая линия обороны Моджино не помогла. Немцы даже не сделали попытки прорвать ее, они обошли ее через Ордены. Французские генералы считали, что горный массив Орден с густым лесом непроходим для танков. Гудериан доказал обратное. Его танки прошли и вышли на равнины Берги, почти не встречая сопротивления. Немцы назвали свой пыл, план вторжения а, «Зыклшнит», режущий серб, цель пройти Ордены и выйти в тыл линии обороны Маджино. Немецкий план состоял из трех частей. Для заблуждения противника они выставили против линии Манжино несколько второстепенных, второсортных дивизий, сковав тем самым полмиллиона французскую армию, ожидающую полномасштабного прорыва. Второе, чтобы отвлечь внимание от массированного движения танков, э, танковых колонн в Орденах, часть немецких армий вошла в Бельгию через Голландию, которую они предварительно захватили, как и Норвегию. А главная атака осуществлялась через Ордена между Голландией и линией обороны Монжено. 10 мая огромная колонна немецких танков, растянувшаяся на длину более 100 километров, вошла в Ордены, незамеченной. А где же были тогда французская военная разведка, где были ее самолеты? Ведь не обнаружить такую колонну 100 километров длиной, проходящую через лес, ну, я уже даже не знаю. ведь танки-то двигались почти 8 дней. Пока танки Гудериана вот эти восемь суток продвигались по горным и звилистым лесным дорогам, вторая немецкая армия атаковала Бельгию и Голландию. Союзники думали, что это и есть основное направление наступления немцев. Французские и английские дивизии двинулись в, Бенг... двинулись в Бельгию остановить немецкое продвижение. Внезапно, через три дня после начала сражения, колонны немецких танков, как гром с ясного неба, вырвались из Орденского непроходимого леса. Почти не встречая сопротивления, они оказались в тылу армии союзников, сражавшихся в Бельгии. Союзники попали в приготовленную им лобгушку. Командующий французской армии генерал преклонного возраста Морис Гамелин так и не понял, что и случилось. Его отстранили от командования, но было поздно. 24 мая, через две недели после начала войны, немцы окружили и загнали на пляжи около бельгийского города Данкерк всю военную группировку союзников. «Ничто не могло уже спасти нас, кроме чуда», — сказал английский генерал Алан Брук, один из командующих английским экспедиционным корпусом, попавшим в окружение. Ему повторил и второй командующий генерал Эдмунд Айронсайд. «Чудо! Только чудо может нас спасти!» В Англии вновь назначенный премьер-министр Черчилль предупредил парламент, что следует ожидать тяжелейших последствий. Но именно в этот день, когда британские генералы взывали о чуде, оно и произошло. Гитлер дал приказ остановить наступление. Какие причины были для этого приказа, никто толком не может объяснить до сегодняшнего дня. Гудариан не гадовал, умолял Гитлера продолжить наступление, просил только два дня, чтобы прикончить всю группировку союзников. Гитлер ответил, нет, это сделает Геринг, используя авиацию. Как бы там ни было, спасение жизни 400 тысяч французских и английских армий стало повторным пунктом в продолжении войны на Западном фронте. Начиная с 22 мая сотни английских кораблей, катеров, лодок, все, что могло держаться на воде, отправилось из Англии в Данкерк. Тот из вас... А кто видел в конце прошлого года этот голливудский фильм Данкерг, могут представить, что там творилось. Бомбежки, артиллерийские обстрелы, убитые, раненые, потопленные корабли. Весь британский флот, все, что плавало, многократно пересекали английский канал, спасая осажденную армию. К 4 июня за 9 дней эвакуации с пляжей Данкерга было вывезено 338 226 солдат. В эвакуации приняло участие более 700 кораблей. Черчилль тот же назвал эту операцию «чудо». Спасли косяк английской армии. Все они потом доблестно сражались с Гитлером на разных фронтах Второй мировой войны. Вообще, еще в XIII веке э, великий еврейский философ Маймонит э, э, сформулировал э, принцип веры так. Господь, Господь один стоит за всем, что произошло, происходит и что будет происходить. В мае 40-го года Франция потеряла, потерпела поражение. Пал Париж. Но в этом месяце и произошло чудо Данкерка. Гитлер выиграл битву за Францию, но проиграл войну. Битва за Францию не была бескровной. За один месяц боев немецкая армия понесла больше потерь чем за четыре месяца первых дней вторжения в Советский Союз. Мы уже много раз говорили на эту тему, что в Советском Союзе и современной России всячески стараются приуменьшить вклад союзников в дело разгрома нацистской Германии. Мы с вами более подробно, наверное, еще будем говорить об этом позднее, накануне 75-й годовщины Великой Победы. Еще один пример – божественного проведения, это битва за Англию. Франция пала в конце мая 1940 -го года. Окончательная немецкая победа над Англией теперь вопрос только времени, записал в своем дневнике генерал Альфред Йодель, он был начальник оперативного штаба при Гитлере. 30 июля эта запись сделана 30 июня 1940 года. Немного позднее выступил по радио Черчилль. Он скажет, никогда в истории человеческих конфликтов не было такого примера, когда множество людей было так обязано немногим. Германия нанесла поражение Франции и захватила почти все европейские страны. Советский Союз верно выполнял свои торговые обязательства, обеспечивая нацистский режим бензином и продовольствием. Соединенные Штаты оставались нейтральной страной. Летом 40-го года Британия была одна. Ситуация казалась безнадежной. Надо знать дух Британии. И в этот тяжелейший момент Черчилль, тогда выступая в парламенте, сказал, «Мне нечего предложить вам, кроме крови, работы, слез и пота». Впереди много месяцев сражений и страданий. Вы спросите, а в чем состоит наша цель? Я отвечу одним словом – победа. Победа любой ценой. Победа, несмотря на террор. Победа, какой бы долгой и трудной не была дорога к ней. Без победы мы перестанем существовать. Вот таким языком в тяжелейший период национальной истории лидер страны разговаривал с народом. Я вам для сравнения приведу Выступление Молотова по радио 22 июня 1941 года в 12 часов дня. Не забывайте, война уже шла с 4 утра, этого, война уже шла 8 часов. Вот эту речь Молотов, видно-видно, со Сталином готовили 8 часов. И вот что сказал Молотов тоже, в самый критический момент истории во время нападения немцев на Советский Союз. Вначале э, Молотов начинает оправдываться. Мы ничего не нарушали, мы все выполняли. Вот. а потом И потом, вот это то, что он сказал потом, в Советском Союзе эта часть речи почти не приводилась. Потому что более позорного, на мой взгляд, вообще трудно было сказать. Вот он говорит, Молотов, «Эта война навязана нам не немецким народом, не немецким рабочим, рабочими и крестьянами, интеллигенцией, чьи страдания мы хорошо понимаем» а кровожадной кликой фашистских правителей. Ну и в конце он добавил, добавил, правительство призывает вас, граждане Советского Союза, сплотиться еще ближе вокруг нашей э, славной большевистской партии Советского правительства и вокруг нашего великого лидера, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Значит, оказывается, это, они, советский народ должен сочувствовать немецкому народу, немецкой интеллигенции, немецким рабочим, немецким крестьянам. Это не они напали на Советский Союз, это, конечно, конечно, это Гитлер. Конечно, это все сделал Гитлер, но поверьте мне, что 22 июня в 12 часов дня такие слова не только неуместны, они просто чудовищны. Недаром потом эта советская пропаганда, эту часть молотовской речи никогда больше не упоминала, больше концовку «враг будет разбит, победа будет за нами». Вот, конечно, неудивительно, что и после такой речи, вы помните, когда немецкие войска входили, в Советский Союз, особенно на Украине и Западной, их забрасывали цветами. Что было потом, во время битвы Англии за Англию, я вам расскажу после небольшого перерыва. Мы возвращаемся в программу Яна Йофы «Странички истории». Ян, я предлагаю продолжить. Значит, немецкая стратегия для вторжения в Англию носила кодовое имя «Морской лев» «Добиться воздушного превосходства над Британией». Менее чем через три недели после падения Франции Герман Геринг, командующий Луфтваффе, это немецкой авиации, приказал уничтожить Royal Aviation Force, английскую авиацию. Он был уверен. В результате немецкая авиация по численности превосходила Британию в соотношении 4 к 1. У немцев было 1300 бомбардировщиков, 760 истребителей и 300 пикирующих бомбардировщиков. И хотя британская авиация выступала немецкой по численности, у нее было одно преимущество – новая технология «Радар». В, течение, э, в тот момент, когда немецкие самолеты поднимались в воздух с аэродрома Франции и Бельгии, они были видны на экранах радаров, и англичане знали их курс. У немцев такой технологии еще не было. Несмотря на наличие радаров, Британия находилась в тяжелейшем положении. Волна за волной немецкие бомбировщики и истребители атаковали английские конвои, аэродромы, радарные установки, надеясь нанести смертельный удар, удар королевским воздушным силам. Британские пилоты с самого начала битвы за Англии сражались мужественно, но в середине августа Люфтвафф усилил атаки на основные стратегические цели. И с каждой такой атакой королевские воздушные силы терпели теряли больше и больше своих опытных летчиков. Они стали тренировать 18-летних новобранцев, посылая их в бой после краткого 10-часового курса пилотирования. Многие из этих мальчиков погибли, даже не успев научиться водиться и летать. В августе Геринг заверил Гитлера, что через несколько дней, максимум неделю э, концентрированных атак, английские воздушные силы перестанут существовать. И операции по высадку десанта на английское побережье можно будет начинать. В этот, казалось бы, самый критический момент... Поворот судьбы изменил ход сражения и ход истории. У немецких летчиков вначале был приказ уничтожить военные базы англичан, склады боеприпасов, избегать бомбардировка Лондона из-за страха ответа бомбежек немецких городов. Тем не менее, ночью 24 августа несколько сотен немецких бомбардировщиков то ли потеряли курс на, на, на заданной цели, то ли они совершили какую-то ошибку, то ли это было преднамеренно. Бомбили всю ночь Лондон, уничтожив множество зданий, и было, было огромное количество жертв среди гражданского населения. Англичане ответили на следующий день, бомбили Берлин. В налете приняло участие 100 бомбардировщиков. Только половина из них нашла свою цель Берлин. Как-никак была ночь, и спутниковой навигации не было, но эффект этого, этой бомбежки был намного больше, чем несколько разрушенных зданий. Немцам твердили, что никогда ни одна бомба не упадет на Берлин. Случилось немыслимо. Немецкая столица была атакована. После было еще несколько налетов. Один из них был в октябре, когда Молотов приехал в Берлин с государственным визитом, прощупав почву о присоединении Советского Союза к пакту Берлин-Токио Рим. Да-да, не удивляйтесь, были такие разговоры, но условия, которые выдвинул Сталин, оказались неприемлемыми для Гитлера. Аппетит у Сталина был за большой. Вскоре, после этого визита в декабре 1940 года. Гитлер подписал директиву Барбароса о подготовке нападения на Советский Союз. После налетов на Берлин Гитлер изменил характер воздушной войны. Вместо того, чтобы продолжать атаковать военные цели, аэродромы, заводы, порты, он приказал беспощадно бомбить английские города. 4 сентября, выступая на нацистском форуме, Гитлер пообещал сравнять английские города с землей чем вызов бурные аплодисменты. Это роковое решение э, стоило ему проигрыша в битве за Британию, а в окончательном счете поражения в войне. 7, 7 сентября 625 бомбардировщиков в сопровождении такого же количества истребителей бомбили Лондон. Было убито сотни жителей, ранены тысячи, десятки тысяч оказались без крова над головой. Десятки э, кварталов английской столицы были объявлены пламенем. Атаки на город, на Лондон, продолжались 57 ночей. В среднем по 200 бомбардировщиков за один рейд. Но англичане держались. Чем больше горел и, и разрушался город, тем крепче становилась мораль английского народа, его желание победить. Вот тут характерный момент я как-то уже вам упоминал. Советская пресса но к ней сейчас присоединилась русская, значит, они льют крокодиловые слезы, о налете союзной авиации на Дрезден, о этих варварах, американцах, англичанах. Как это так, они разрушили такой город? Ведь по данным немецкого правительства, это нынешнее правительство, во время налета на Дрезден погибло 25 тысяч человек. Да, город был разрушен. Но этот город был центром железных дорог. Это русские просили помочь как-то разрушить этот железнодорожный узел. Но дело не в этом. Дело в том, что что при налете на Лондон погибло 40 тысяч англичан. 40 тысяч, десятки тысяч человек было ранено. И никто в Советском Союзе, а, а уж нынешней России, даже старается не упоминать это. Но погибло 40 тысяч. А вот Дрезден, 25 тысяч немцев, ведь, ведь это же шла война не на жизнь, а на смерть. И все время льются крокодилы. Вот вчера лили они, или позавчера слова, как раз исполнилась годовщина. Yeah на налета на Токио в 44 году, когда американцы сбросили э, тысячи зажигательных бомб, и Токио, деревянный город, полностью сгорел. Погибло там действительно более 100 тысяч японцев. Но это же шла война. Война не на жизнь, а на смерть. Почему же надо? Никто же не, не говорит, хорошо это или плохо, но это шла война на выживание. Там не было... Э, это нельзя так говорить, вот в авару американцы убили там 25 тысяч немцев в резене а в других городах что а что немцы сделали <соценно> с роттердамом с российскими городами с белорусскими с украинцами что они не бомбили причем вот эти фальшивые гнусные крокодиловые слезы о варварах американцах и англичан. Ведь Лондон же был практически разрушен. Кто был в центре Лондона нынешнего, это отстроенный город. И, и ведь никто же не плачет по, по, по Лондону. Ведь э, теперь же англичане, они уж после войны враги. То ли дело восточные немцы, это друзья, союзники. Ведь несмотря на террор, убийства гражданского населения, разрушение железных дорог, заводов, портов, немецкая стратегия бомбить города дала королевским воздушным силам краткую передышку – были отремонтированы аэродромы, радары, станции, линии связи. Британские заводы начали выпускать самолеты, работали круглые сутки. Роковая ошибка Гитлера была та же ошибка, или это вновь мы видим руку Всевышнего, проведение Господа. Продолжили бы немцы атаки на британские аэродромы, уничтожили они британскую авиацию, и страну неким был бы защищать в случае немецкого вторжения. Хотя у Британии был могущественный флот, без прикрытия с воздуха он оказался бы бессильным против атак немецкой авиации. Рука Божья двигает все, фигуры на шахматной доске мировой истории, и нам только кажется, что их двигают люди. Вспомните! к Начало романа Булгакова «Мастер и Маргарита», когда Воланд вмешивается в разговор сидящих на скамейке Берлиоза и поэта Ивана Бездомного. Значит, э, Воланд говорит, если Бога нет, то спрашивается, а кто же управляет жизнью человеческой и вообще всем распорядком на земле? Сам человек и управляет от а, поспешно а, сердито ответил бездомный виноват. «Мягко отозвался Воланд. Для того, чтобы управлять, нужно как-нибудь иметь точный план на некоторый хоть хоть сколько-нибудь приличный срок. Позволите ли вас спросить, как же можно управлять человеком, если он не только лишён возможности составить какой-нибудь за смехотворный краткий слог план? Ну, хотя бы лет возьмем на тысячу. Но он даже не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день». Ну, а там дальше уж помните, через несколько минут Берлез подскользнулся на, желез... на трамвайной линии, на том масле, которое разлила Анушка. Я к чему это говорю? Что действительно, вот каждый раз, когда вот изучаешь историю, или когда ты смотришь на вот эти критические моменты истории, ну, казалось бы, все. И вот в этот момент вступает в рука Всевышнего, история меняется, совершается э, чудо, то, что мы называем чудом в истории. Вот это тема моей сегодняшней передачи. Если есть вопросы, отвечу, а нет, еще несколько слов. Давайте, пожалуйста, будем э, сегодня без вопросов. Я вам дам возможность полностью, как говорится, наградить нас материалом, ну а вопросы уже будут, может быть, в следующий раз. Ну, давайте, да давайте вернемся все же решением Государственной Думы. Хотя это, я уже не знаю. Вы понимаете, что поражает вот в этом деле. Но вот эти конституционные поправки, многие совершенно не нужны, ведь это можно сделать какими-то законодательными актами и прочее. Смотрите, как это затевается. Значит, вдруг неожиданно Путин отправляет правительство Медведева в отставку, значит, назначает нового премьер министра Мишустина, и, значит, и сразу вносит Думу значит необходимо срочно немедленно внести конституционные поправки ну, казалось бы, может быть и нужно, может не все. Кстати, у них есть совершенно другой порядок, э, как, как это делается, собирается конституционное собрание. Но это на никто не обращает внимания, особенно так вообще первая глава там нынешней российской конституции вообще запрещает вносить э, поправки в это. Ну, вносятся, ну вносятся поправки, может какие-то нужно. Некоторые просто просто поразительные. Например, нынешний конституционный суд России может отменить э, любое э, решение международного какого-то суда или международной организации. Ну тогда зачем России вообще находиться в этих международных организациях? Это же явно, что если решение какого-то международного суда будет направлено не в пользу России, тут же этот э, Верховный Конституционный суд России скажет, нет, оно противоречит нашей Конституции, мы его не будем соблюдать. Ну не будете. Ну, вот так и получается. Э, вот то, что она выделывает, иногда, иногда трудно даже понять. Посмотрите, это, что с нефтью произошло на прошлой неделе. Россия уже два раза присоединялась к решению ОПЕК. Когда спрос на нефть падает, естественно, страны ОПЕК старается сократить добычу нефти. Ну, естественно, меньше нефти на рынке, значит, цена как-то стабилизируется. Значит, прошлой неделе Россия сказала нет. Саудская Аравия предложила сократить там на полтора Миллионы баррелей в день И плюс Россия должна была свою долю внести Россия сказала, нет, не будем Будем производить нефть столько, сколько считаем нужным Ну хорошо, а в пятницу Саудовская Аравия сказала Вы будете производить столько нужно Значит мы тоже сделаем то же самое Вот и получилось Ну да, взяли и обвалили цену на нефть Обвалили цены на нефть, все Это называется а, на зло бабушки да, отморожу уши это, поэтому... Ну да, значит, сам себе ногу проколол Ну вот такие фокусы, они же повторяются все время Ладно, какие-то поправки будут Значит, я хочу попрощаться с вам, пожелать вам всего хорошего и доброго Тем почти сегодня, по-моему, с утра хорошая новость Стакмаркет пошел вверх Да, всего попробовал, доброго. всего хорошего, до свидания